Могли ли маги в то время, когда наступало христианство, заключить договор со своими богами на временный отказ от них, чтобы остаться в памяти человеческой формы христианских святых и затем вернуться, чтобы помочь своим богам укрепиться? Я боюсь, что это мифы сегодняшнего дня, да, знаете, такие попытки примирить христианство и язычество. нет. Христианство ⁇ система, которая действует определенными методами. И методы эти, поверьте, не дипломатические, они вполне воинственные. Христианство ⁇ это математическая модель, программа, которая внутри нее, там нет живой сущности. Она не думает как человек, она не сопереживает и не сострадает как человек. Любая религия ⁇ это математическая модель просто разумом своим, значительно более превышающее сознание человека. И неживая, потому что же человек живой может переживать и чувствовать, а религия неживая, она не может сопереживать и чувствовать, она механизм, выполняющий определенную задачу. И вот христианство, которое было создано как дочка иудаизма, и в свое время было допрошито еще одними наработанными алгоритмами других монотеистических систем и богов света, о которых мы достаточно подробно на эту тему разговариваем на общей теории магии, сейчас я этого касаться также не буду, ответит лишь на поставленный вопрос. Она запрограммирована таким образом, чтобы поглощать и растворять в себе, не договариваться. Даже если чисто внешне она пытается каким-то образом чисто визуально, дипломатически договориться. Нет, сама система запрограммирована таким образом, что все, что попадает в ее поле деятельности и попадает под ее канал, этим каналом вписывается, разбирается на микроны, и встраивается в себя как неотъемлемая часть себя. Любой языческий бог, попавший под этот канал, попавший под эту удочку, не является сейчас самостоятельной личностью, он является лишь встроенным в общую систему. Это как вот вы съели за обедом курицу, ваш желудок ее растворил, разбил на атомы на белки, белки превратил в аминокислоты, аминокислоты встроил в ваши мышцы, и курица стала неотъемлемой частью вас. То есть там от курицы ничего не осталось, хотя поедали вы курицу, но вашим стали белок и аминокислоты, и мышцы, которые вы себе нарастили, и белок, который вы встроили в свое тело. Вот здесь все происходило то же самое. Любой пульт языческого бога разбирался на микроны, от личности бога не оставалось ничего, возможно только имя которая являлась лишь только магическим оператором для тех, для, для тех оставшихся, чтобы засосать их под эту марку также в свой пантеон. Не потому, что христианство хорошее или плохое, это программа, она так запрограммирована. Если ты не знаешь, как она работает, это твоя беда. Да? Не вина, но беда. Вот, поэтому лучше, прежде чем подключаться к какой-то религии, надо знать ее досконально, то есть прежде всего хотя бы прочесть первоисточники, вообще-то все написано. Вот, если ее почитать, читать, читать надо, изучать христианство надо с то есть Светлого Завета, потому что христианство образовалось как отпочковавшаяся система еврейской религии иудаизм. Понять христианство без иудаизма невозможно, ибо Христос Бог евреев, то есть прощения, не бог а мессии евреев, то, что мы его взяли в себе как образец, история. Сама разберется по своим